Доброго здравия, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Шанихин и сегодня я расскажу как настроить автоответчик у себя в почте почта на гугле gmail.com Для этого достаточно нажать на вот эту шестеренку и зайти в настройки Сошли вниз, крутим мышку Значит, здесь, здесь еще подпись можно настроить. То есть, после сообщения у вас будет там с уважением и контакты ваши. Ну, либо что вот здесь вот напишите. Так, нам нужен автоответчик. Вот. А вот это вот как раз настройка автоответчика. То есть, для начала его нужно включить, нажать кнопку «Включить», чтобы потом не забыть. С какого числа? Ну, допустим, с сегодняшнего 21 сентября, вот тут по умолчанию текущий день. Последний день можно поставить, то есть до этого дня будет работать. Можно не ставить, то есть будет работать, пока не нажмете «Выключить». Тема письма. То есть автоответчик, он работает так. Кто-то прислал вам письмо, и через несколько секунд приходит ему ответ автоматически с темой, которую вы укажете. То есть, например, ваше письмо успешно доставлено. И текст. То есть я сделаю это для того, чтобы каждый человек, кто мне пишет, вот, знал, чем я занимаюсь, чем мы занимаемся. То есть, и таким образом в автоматическом режиме будет, я буду делиться сведениями, информацией. То есть, вот я, например, делюсь каналом на YouTube у меня, как выйти из кредитного рабства и вернуть страховки. Здесь вот про паспорт, правовые различия гражданина, человека и физического лица. То есть для кого-то это одно и то же, а в правовых, правовой сфере это совсем разные вещи. Таксфон, потребительский международный кооператив, народное такси. То есть у каждого сейчас есть возможность долю приобрести, получать доход как совладелец. Тайга-8 это целебный сок. На основе, хвой, на основе хвои и пихты, ну и таежных ягод. Высокоскоростной транспорт будущего. Это вот разработка советского ученого. Тоже 40 лет не мог из нехватки финансов ее воплотить в жизнь. Ну и по культуре Великой Руси. То есть все от души. Все вот это настроил. Значит, здесь... По желанию ставится галочка, отвечая только адресам из моего списка контактов. Да, в моем списке контактов, ну, либо в вашем списке контактов люди, скорее всего, и так знают об этом. Либо большая вероятность, что знают, поэтому я не поставил галочку. И нажимаем «Сохранить изменения». Но у меня уже все здесь настроено, поэтому мне смысла нет нажимать «Сохранить изменения». Вот, и... Можно открыть еще подробнее, то есть в новой вкладке, чтобы с этой не уйти страницы. Значит, здесь смотрим. Ну, здесь как раз инструкция тоже. Как работает автоответчик. Автоответчик не реагирует на рассылки и письма, опознанные как спам. Ну и хорошо. И вот здесь где-то видео... Сейчас уже не буду искать, что он будет работать раз в 4 дня. То есть не чаще, чем раз в 4 дня будет отправляться письмо. Ну, чтобы на каждое, допустим, если переписка идет, чтобы через каждое там 3 минуты сообщение, после каждого сообщения это не отправлялось. Потому что, ну, это понятно, что будет раздражать. В общем, вот... А, ну вот, вот нашел как раз. Если кто-то вам напишет снова, спустя четыре дня автоответчик, автоответчик будет еще включен, то Gmail повторно напомнит этому человеку о вашем отсутствии. Так, повторные автоответы могут быть отправлены. Угу. Если человек отправит вам несколько сообщений, а в большинстве случаев он получит автоматический ответ только на первое письмо, то есть как раз не чаще, чем... 4 дня. Ну, и здесь вы можете сами почитать примечания. Вот, все, значит, здесь поставил включить автоответчик. Так, Последний день не нужно, число текущее, тема поставлена. И здесь также можно еще разные масштабы делать. Пожелание желанию, крупный, огромный. Жирным выделять, там курсив, подчеркнутый, цвет текста менять. Ну, то есть, все, как в обычном текстовом документе. Ссылки ставить, допустим, обозначать их словом каким-то. Допустим, наш сайт. Ну, я поставил ссылки настоящие, людям так удобнее. Просто бывает, что поставишь... Допустим, напишешь канал на ютубе и сделаешь кликабельные. И многие просто будут искать ссылку, где это. Ну, не догадаются, может быть, пенсионеры, там, которые недавно начали пользоваться компьютером. Поэтому я поставил ссылки просто. И уже видно, что на них и щелкать. Ну и тут много всего посередине, не посередине. Выравнивание по центру, по краю. Так, и нажимаем «Сохранить изменения». «Сохранение». Все, и вот здесь вот, вот это, здесь никаких действий не делаем. «Завершить» не нажимаем, потому что «Завершить» — это как раз отключить автоответчик. И после нажатия кнопки «Завершить» он работать не будет. Ну, либо можно вернуться в настройки. Все, автоответчик включен. Благодарю всех за внимание, всем счастливой жизни и всех благ,